Уместим в однородном электрическом поле точечный заряд Q, вдоль силовой линии. Вычислим работу, совершенную электростатическим полем. F электрическая сила, равная произведению заряда на напряженность поля. S путь, пройденный зарядом, равный расстоянию между заряженными пластинами. Таким образом, работа равна произведению заряда на напряженность поля и на расстояние между заряженными пластинами. Вычислим работу, совершаемую электростатическим полем при перемещении электрического заряда из точки 1 в точку 3. Работа в этом случае равна произведению модуля вектора силы на модуль вектора перемещения и на косинус угла, где альфа угол между направлением вектора силы F и вектора перемещения заряда S. Из рисунка видно, что S умножить на косинус альфа равно D. Следовательно, работа электростатического поля и в этом случае равна произведению заряда на напряженность поля и на расстояние между заряженными пластинами. Предположим, что перемещение заряда из точки 1 в точку 4 происходит по криволинейной траектории. В этом случае траекторию можно разбить на малые участки и считать каждый участок прямолинейным. Если сложить работу на всех участках траектории, то получим A равно Q умножить на E и умножить на D. Следовательно, работа электростатического поля по перемещению заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории. Она зависит лишь от начального и конечного положения заряда.